а причем тут вся компания? Или там сидит один за корпорацией, то все это имеет? Друзья, непрофильные активы – это активы, которые находятся в собственности компаний, обычно крупных корпораций. Это внеоборотные активы, не участвующие в основных видах деятельности. Здесь вы можете найти жилую и коммерческую недвижимость, автомобили, земельные участки, спецтехнику, фабрики, объекты незавершенного строительства и так далее. Все эти активы можно приобрести на площадках продавца, госкорпорации. А самое главное, что для участия в новых торгах можно ключ и не приобретать, так как плюс этих торгов в том, что можно участвовать и без ЭЦП. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.